Мы пробовали ее переместить немножко вперед в стоечке, все равно заворачивается в обратную сторону. Вот она. Вот не очень хорошо получается. Да. Значит, что мы сделали? Мы приспособились. Делаем следующим образом. Все. Чуть-чуть подправить. Все. И она открывается. А этот всплывает сейчас кусочек. Кусочек всплывает, да. Ну вот это единственное неудобство. Если есть какое-то решение, чтобы... Покрывало не заворачивалось в обратную сторону, то сообщайте нам. Мы тоже будем придумывать. Вот какие-то поплавки приделать. На кончик надо. Да, очень удобно с пультика. Вот смотришь, когда подходит там все это.